о нашем проекте и каких ресурсов. Фейсбук. Фейсбург. Ага. Да, хорошо. Ага. Ага. Класс, отлично. Ага. связь. Что это? Ага. Спасибо. Это очень здорово. Тогда я вам расскажу для тех, кто раз нас так много, Ага. кто вообще впервые пришел Ага. Ага. Ага. Ага. Ага занимается наш проект, и что у нас происходит, и как мы вообще да. существуем. А, наш проект называется «Люди вне профессии», и он про вдохновение, а, поддержку и опыт, который а, мы можем приобрести в чужих каких-то историях, может быть, ошибках, или наоборот, на каких-то больших достижениях. Наш проект делится, делится на три части, а, три формата. Есть формат «Family Talk", диалоги со страхами и практики. На каждый формат у нас есть специальные спикеры, кроме практики. Это такой формат, где мы можем приглашать на практику либо к нам, либо вдруг какие-то организации заинтересованы в людях, чему-то их научить, и можно даже или вы хотите напроситься кому-то на практику, а у нас есть связи, мы можем вам поспособствовать, и вы окажетесь в этом месте. Начнем. Вдохновение. Это паблик токен. Туда обычно приходят люди, которые вдруг поменяли свою, ну не вдруг, а специально шли и поменяли свою деятельность, и открыли что-то супер новое, и делают какие-то классные проекты. Либо это те люди, которые работали долго на своей работе, поняли, что перегорели, и нашли способ, как исправить эту ситуацию внутри себя, переоценили что-то. И в этом формате люди приходят делятся с нами своими опытами своим опытом, рассказываем о каких-то подводных камнях, если вдруг новое дело, и у них есть какая-то супер идея, как можно эту улучшить, упростить, и они очень хотят этим поделиться. Или наоборот, они нашли какой-то один очень классный момент, вдруг рыли-рыли, и поняли, что вот в этом их супер сильная сторона. И они приходят и этим с нами. И диалоги со страхами, это, наверное, такое очень про душу, про наши чувства. Это формат, когда приходят психологи, приходят коучи, приходят астрологи, приходят те, кто знает что-нибудь о натальных картах или еще каких-нибудь суперинтересных раскладках. А это могут быть терапевты в разных областях. И тоже помогают понять нам, где ошибка и почему мы все время стоим на месте, чего мы боимся, как это преодолеть. Часто это бывают такие очень интерактивные встречи, где... Можно не просто прийти и послушать лекцию, а, например, какой-нибудь человек из зала разобрать момент, который ну, так, тревожит и никак не решается. Порой это бывает прям такие очень насыщенные какими-то новыми открытиями для нас самих встречи. А порой ты иногда сидишь и понимаешь, что вот этот момент ты можешь использовать, чтобы как-то привнести что-то классное и полезное в нашу команду. Наш проект, он волонтерский. Все, кто... А, участвуют в нашем проекте это волонтеры, вот, например, я, Саша, Катя. Катя ⁇ это наш основатель этого проекта. А, и... а, мы с радостью открыты к тому, что у нас можно после лекции подойти, если вдруг чувствуете силы попробовать себя в чем-то новом, то мы с радостью поддержим вас и расскажем, чем вы можете быть нам полезны и что полезного можем дать мы вам. А, также у нас есть очень классный проект, у нас есть курс ⁇ Люди вне профессии ⁇ он профориентационный, а, но я бы сказала, он не просто профориентационный, он еще про то, что вы можете копнуть внутри себя очень много интересного. Он такой а, психологичный, такой терапевтичный и а, очень эмоциональный, я думаю так. Я сама прошла этот курс. Он долго, он идет три месяца, и это такое большое труд. Ты получаешь два раза в неделю задание, иногда два с половиной раза в неделю задания, тщательно их выполняешь, ковыряешь себе какие-то свои эмоции, какие-то вещи, которые ты забыл вдруг, и надо их вспомнить, они были у тебя глубоко в детстве, ты сидишь и это все выговариваешь из себя, из каких-то там своей памяти. В этом курсе есть медитации, есть разные практики, такие как шавасана, мы ее практикуем, ну, как бы советую практиковать каждый день, утром или вечером, когда это удобно. Есть встреча с психологом, это карьерный психолог, это очень интересно бывает встреча с таким человеком. И долгая поддержка, на протяжении трех месяцев будет поддержка внутри нашего чата, где мы все общаемся, делимся своими эмоциями, переживаниями по поводу того, что вообще у нас как там идет и движется в этом курсе. Курс уже начался, и весь этот месяц мы будем приглаш... мы еще открыты для того, чтобы принять новых участников, поэтому если вам вдруг интересно, то можно после лекции обратиться ко мне, и я запишу вашу почту и раз... разошлю какие-то информацию об этом курсе. И еще один очень приятный момент. Если вы вдруг э, думаете, что можете быть э, лектором на нашем на нашей встрече, или вдруг среди ваших знакомых есть люди, которые точно могут чем-то поделиться таким мощным и очень вдохновляющим, то, пожалуйста, тоже сообщайте Александре. Если вы вдруг себе чувствуете эти силы, то тоже к Саше обращайтесь. Она расскажет, какие могут быть дальнейшие шаги, потому что мы сейчас ищем лекторов на январе, и сразу все открыты к любым призам. И теперь техничный момент. Пожалуйста, выключите свои телефоны в беззвучный режим, Полностью не отключайте звук, потому что вдруг у вас будет супер важный звонок, вы и вы пропустили, из-за того, что подключились а, полностью. А, и у нас ведется видеозапись нашей лекции, поэтому м, будем вежливы друг к другу, тактичны. А, лекцию можно будет потом приобрести, если вам вдруг это интересно. И нашу встречу снимает фотограф, поэтому если вам очень то хочется попадать на фотографии, вам придется позаботиться об этом сами. Сделайте все, что угодно. И э, формат встречи, вот тут, наверное, уже со спикером уже будет. как-то вопросы вы можете задавать во время, или есть будут определенные паузы. Это нам сейчас уже все расскажет. Большое вам спасибо. И большое спасибо, что вы пришли. И самое последнее. Мы все пришли сюда, зачем-то для чего-то. И вот этот вопрос, для чего мы сюда пришли, и зачем вообще здесь собрались, вы задайте его сами себе в голове. И, пожалуйста, подумайте, как бы, вот вы решили, вот я пришел сюда с какой-то мыслью, с какой-то целью. И когда закончится лекция, найдите этот вопрос у себя в голове и подумайте, а нашли вы ответ на него? Все ли у вас сложилось? Или, может быть, завтра вы вдруг проснетесь и поймете, это все было не зря, и вы оказались здесь очень даже не напрасно. Большое вам спасибо и хорошая вам лекция. Спасибо. Спасибо, спасибо. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Рита. Мне 60 лет. Кротичечко о себе. В 1991 году у меня была клиническая смерть. Но это так называется, потому что на самом деле клинической смерти нет. Есть определенное физическое состояние. А это был, скорее всего, визит. Туда наверх, на поверх на где я получила очень бесценный опыт, который абсолютно четко помню от и до. И обратно я уже вернулась с определенным набором подарков, что ли. Когда я пришла в себя после операции, я видела людей не просто как физическое тело, да, а как светящееся тело. На сегодняшний день... Это помогает? Да. В чем-то это помогает. А, мешает? Нет. Но есть некий дискомфорт, потому что э, очень тонкая чувствительность к изменениям в погоде и очень тонкая чувствительность к состоянию людей, с которыми я встречаюсь и с которыми я работаю. Я очень тонко чувствую состояние. А, волнуется человек, а, испытывает тревогу или испытывает какой-то страх. А, проще с этим работать? Проще. Но потом достаточно сложно выходить из этого состояния. Это было когда-то, сейчас я уже научилась с этим работать. Поэтому я хочу послушать от вас. Скажите, пожалуйста, что бы вы сегодня хотели обсудить? Вот мне очень понравилась тема работы со страхами. Кто за то, чтобы поговорить на эту тему? да Все. Готовы, да? да? Все? Тогда отлично. Скажите, пожалуйста. Uh, у кого какой есть страх. Вот. Мне просто очень понравилось в прошлый раз, вот как uh, Катюша вела семинар. Объясню почему. Она очень четко прописала здесь все по пунктам. Да? Uh, почему мне это понравилось? Потому что у меня вот была встреча с девочкой, с одной ну, девушкой, женщиной. Uh, за мной приехали, меня привезли куда-то в Подмосковье, в какой-то шикарный особняк, у нее был вопрос ко мне лишь только один. Она очень хотела сильно забеременеть, у нее очень хорошо получаются дети. И я приехала к ней, у нас было время 2 часа, потому что это наиболее эффективное время работы с людьми. После двух часов, как правило, теряется внимание. После того, как я закончила, оказалось, что время прошло почти 5 часов, о детях мне разговаривали вообще. Съехали с основной темы и ушли куда-то вообще совершенно философские вопросы. Поэтому, чтобы вот этого не было, да, так как тема страха, она все-таки вот такая очень важная, я предлагаю э, озвучить, какие виды страхов есть и что именно пугает. Да? Вот не обязательно это относительно к вам, просто вот какие страхи. И с этим будем... Э? Хорошо, первый страх высоты. Страх высоты высоты. Так. Дальше. Страх потери. Это потери. Страх потери. Потеря. Потери. потери в принципе или потеря человека, работы. Нет. Значит, ну, в принципе, потеря, она такова несет за собой, уже как бы эмоциональную нагрузку потери, да, что ты что-то потеряешь. Работает, потеряешь. Понятно, что значит, Жизнь она сильнее. То есть можно разделить, например, потери э, жизни человека это два разных страха ну, все-таки потерять вы... работу да и потерять близкого человека их вот мне кажется на чашу лесов на одну полость нельзя потому что близкий человек а, вы с ним связаны эмоционально очень сильно даже как... ну хорошо я напишу страх потери да а потом мы, ну, мы можно не не нет страх а, да, сосуд... не могу... это... а, раз... смотрите потеря так вот, еще. Можно, Можно. Мне Через неделю 30 лет у меня никогда не было серьезных отношений и у меня страх, что я никогда не буду замуж. И я останусь в mm -hmm. одиночестве. То есть страх и... одиночества. Одиночество. И страх бедности, еще напиши, Так. Будут просто писать одиночество. А одиночество. Бедность. Бедность. бедность. бедность. Так, четвертая бедность. Имеется в виду материальный именно, да, бедность? страх. Страх того, что не сможешь реализовать себя и не сможешь жить в гармонии. В Отсутствие реализации. Отсутствие реализации. Реализация. Так, еще какие вот, строки? Третье, не знаю, может быть, совсем это соотносится. Мне 41 год, а я в разводе уже 8 лет, у меня страх отношений, а я боюсь что меня опять просят, потому что произошло все внезапно. То есть страх вступить в новые отношения. Да. Так, новые отношения. Новые отношения. Так, еще. Болезни. Болезни. Здесь начать можно, да? Нет. Так. Да, страх, страх okay. а, уйти с работы, где тебе нормально платят, да, и начать что-то свое, страх уйти в никуда, в эту неизвестность, и начать okay. что-то вот что? Страх выйти из зоны комфорта. Так, наверное, так будет проще. Mm -hmm, ну, выход из зоны комфорта напишу. Так, выход. И отказ от стабильности. Из yeah. да. зоны. И отказ от стабильности. Так, да, вот восемь, да, еще да. есть? Да. А, страх смерти. Страх смерти. Страх смерти. Нет, конкретно не было. Страх смерти вот, просит мужчина, страх а я хочу, чтобы а -а -а. хотя бы в конце да, была обозначена, у нас тема про энергию, мне всегда очень интересно, вот эти страхи, а а они все будет про энергию, не да. только про энергию. Ой, мне действительно интересно, как ее набирать, как ее сохранять, и как ее правильно Сейчас все будет идеально. Все, Тогда страхов у меня нет. Да. Да. Да. Страх, страх, страх страха. Страх, страх страха. Так вот, все можно объединить. Да. Да. Да. И Мария будет говорить. Владимир, вы хотите сказать еще? Страх выступления. Страх выступления. А, выступления. Давай, Давай, кашу. Кашу. А еще, знаете, есть страх быть собой, а значит для кого-то быть плохой. Страх быть это собой. Тоже. О, ну, вот, да, а иногда это... хочется сказать человеку, что а, он, он сейчас уже. некорректно себя ведет. Но а, ты понимаешь, с другой стороны, что не то чтобы у него страх, потому что да. я... но просто я... Это как скорее будет. мнение, как бы, у очень важно. Как границы, нужно... что ли, какие-то. Да. Угу. И девятое, страх смерти. О, десятое. Отлично. Так, смерть. Самая великая и самая потрясающая энергия – это энергия жизни да, и энергия смерти. А, как ни странно, это одна и та же энергия. Это одна и та же энергия, как дурикий янус. Да? предложение. Жизнь побеждает смерть. Кто кого побеждает? Никто никого не побеждает. Я уже думала, мы здесь все собрались без смерти. Саша нас выручил. Да, он озвучил именно страх смерти. Объясню, объясню, почему. Объясню, почему страх смерти. Потому что страх смерти у нас забит как это называется? Прошивку, да? Ну, по да, пазм, наверное, да, я не знаю, как это правильно. Это как бы материнское платье. Да, вот здесь находится в лобной доли. Делают да, То есть вот убирают полностью здесь. Вот это страх смерти, чувство самосохранения. Это то, что есть и присуще каждому абсолютно. Абсолютно каждому. Вот это все. Это то, что мы получили вот с таких, вот с таких, вот это то, чему нас научили. Потому что ребенок рождается вот таким, абсолютно белый чистый лист бумаги, вот, белый чистый лист бумаги. Потом родители, окружающие бабушки, дедушки, мамы, папы начинают туда записывать свои установки. Это можно, это нельзя, это плохо, это хорошо. Не ходи, не делай. Здесь все записывается. И потом получаются вот эти вот страхисти. Высота, потеря, одиночество, бедность, отсутствие реализации. А смерть – это единственный страх, который нас подталкивает к действиям. Это то, что является действительно нашим советчикам и нашим другам. Потому что если бы у нас не было этого страха, наверное, мы бы и не смогли ничего делать. Возможно, это моя позиция, просто потому что я с этим столкнулась. Объясню, что я имею в виду. А, как правило, люди живут как бессмертные. Почему-то всем, наверное, кажется, что есть какая-то вторая жизнь, третья жизнь, десятая. А, и беспокоиться совсем не о том, о чем надо беспокоиться. Поверьте мне. Вот, например, начнем. Страх высоты. Да? Но это совершенно навязанный страх. Абсолютно. Где-то, когда-то. Я прошу прощения, я буду спрашивать, кто про этот страх. Где? Ты наверное же говорил, да? Возможно, когда-то, где-то в детстве, да, каким-то образом тебя напугали. Да? То есть это такой страх. Приобретенный. Абсолютно приобретенный страх. это не то что присуще любому человеку. Вот смотрите, мы когда рождаемся, мы приходим на э, планету Земля вот в этот проект абсолютно с одинаковым набором ценностей. У каждого есть рюкзачок, и там все абсолютно одинаково. Абсолютно все одно и то же. И вот от того, что мы в конкретный момент времени достанем, да, зависит и наша реализация. Пятый. Пятый. Пятый, да. а, зависит наша реализация, но по поводу страха высоты. Ты до сих пор его не переборола, mm -hmm. я боюсь боли, Высо... то есть страх высоты, я боюсь упасть именно боли, не высоты, боли. А это уже совсем другое, это страх боли, да? и страх боли у нас тоже находится на уровне подсознания, потому что боли боятся абсолютно все. Просто у кого-то порог выше, у кого-то порог ниже. А, давайте рассмотрим страх высоты с энергетической позиции, с позиции энергии. А, вообще страх в целом любой, как вы думаете, где он находится, на каком уровне? Какая часть нашего тела отвечает за страх? Вот мы испугались высоты. Ну, да? ну, голова и грудь. Грудь, сердце. Глазами мы смотрим, да, вот мы находимся на какой-то высоте, на вашем, на какую-то большой высоту, да, ну, 16 этажей. Вот она смотрит вниз. Вот началось. Она увидела, она увидела, дыхание сперло, да. А что отреагировало? У нас где адреналин вырабатывается? Ну? То есть сразу же нашли почки и надпочечники. Да? Адреналин пошел гулять по крови, да, кровь питается сердце. Да? Сразу же схватило сердце. Mm -hmm. То есть это целая цепочка. А это не то, что у нас в голове есть. Это то, что тебе навязали. Да? Была какая-то ситуация. Но вот эту ситуацию надо разбирать отдельно. Понимаешь? Вот с энергетической точки зрения страх имеет какой посыл? Потому что ты всё знаешь. Mm -hmm. Страх это какая энергия? Давайте так, мы живем в мире, в котором есть огромное количество энергии, да, весь мир состоит из энергии. Все пронизано потоками, я не знаю, кто-нибудь еще есть, кто видит энергию? Я чувствую. Ты видишь? У меня аж прям побирает память. Да. да? Наташа, ты видишь, я знаю, не Кафи. Вот там сидят Катя, вот Аня сидит, Саша немного, да. они все видят энергию. Энергия пронизывает сейчас вот это вот помещение. Да? Я абсолютно четко вижу, как здесь ну, совершенно не разноцветные, но в основном цвета все вот выше вот этого. Зеленые, голубые и так далее. А, и вот, А на улице совершенно четко проскакивают вот эти вот молнии. Это потоки, которые... Здесь есть во всем мире. Они везде, не только здесь, они везде. Они пронизывают саму планету Земля, которая является живым существом. И э, наши установки, они зависят от того, в какой поток мы входим. Да? А вот в какой поток мы входим, зависит от того, как работает наш мозг. По-другому никак только от работы нашего мозга. То есть мы даем команду, да, и формируется материя. Об этом еще говорила Штейн, да, и Томас Эдисон. они когда разрабатывали, они когда а, обсуждали тему квантовой физики, а, пришли к выводу, что волна, которая есть частица, может в зависимости от влияния на нее формировать материю. Понимаешь, да? Поэтому тебя очень сильно напугали, и ты сформировала именно вот такую материю вокруг себя. И теперь, после того, как тебя напугали, да, это всегда присутствует тебе. Поэтому, если ты это сформировала, кто это может убрать? Я. Только ты. Понимаешь, да? Извне человека изменить нельзя. Человек может поменяться только изнутри. Потому что когда начинается давление извне, а происходит что? Калечится дух. Ничто так не калечит дух, как навязывание чужой воли. Вы должны это понимать. И так как в этом мире все работает по правилу зеркала, то есть то, что мы отдаем, мы обязательно получаем обратно. Прилетает всегда, в любых ситуациях. Прилетает обязательно, я это подчеркиваю. Не ждите буквально ту же секунду, да? Но бывает так, что срабатывает сразу. Но прилетает, как правило, такие моменты, когда вы и не ждете. Потому что мир, в котором мы живем, он наслаждается нашими эмоциями. Страх потери. Вот у, вот у, у тебя. У меня потеря была близка вот к смерти, к смерти детей, там, не дай бог, к смерти родственников, то есть вот, вот это, вот, Но это смерть. Это да. смерть. Да? Это, это совершенно нормально, это, это абсолютно нормально. Это страх, который присущ каждому человеку. Да? Несмотря на то, что у меня совершенно потрясающий э, посмертный опыт, абсолютно потрясающий, тем более я из него вынесла совершенно великолепные инструменты, я могу совершенно точно сказать, я не знаю, кто как проживет свою жизнь, да? я надеюсь, что после нашей встречи у вас появится стимул жить а, с радостью, но могу совершенно точно сказать, что все умрут. Просто так. Так как вы здесь собрались, все долгожители, я могу совершенно точно сказать. Это вижу я по тому, как вы здесь все переодеваетесь, встретитесь. Так что здесь неприятные кого оставят. Поэтому и здесь нет детей, за исключением малышки, да. Да, все уже взрослые люди, и вы понимаете, что ну, вот 30 уже есть точно всем. Да? Вот смотрите, 30 лет, да? 30 лет, и когда-то вам был год. Вы заметили, как эти 30 лет подлетели, они просвистели да? буквально. Вот мне 60, я сижу так иногда, я пущу, думаю, еще как себе. Моментально просто. Вот просто моментально, да. И поэтому не ждите, не ждите, что кто-то придет, да, какой-нибудь там дядя или тетя, что-то такое сделает пых а тем более там поколдует как-то, и что-то у вас поменяется. Если вы сами не захотите, да, если ничего не делать, то ничего не произойдет. Абсолютно. Так, одиночество. Одиночество. Страх одиночества. Но мы приходим в этот мир. В единственном числе, да, но тут вдвоем приходят близнецы, да? но ну, есть тройняшки, там четверняшки, но каждый приходит по вот отдельности, как личность, да? и на самом деле а, одиночество, это правда очень страшно, это правда, потому что страх остаться одной, а, страх, что не будет рядом близкого человека, а, страх, что не будет детей, а, это очень важные точно такие же страхи, как и страх смерти. Это страх, который может подавлять и который мешает жить. Это правда. С этим страхом можно работать, если я буду понимать, откуда ноги растут. Да, потому что нет ничего, чего нельзя исправить. Исправить можно абсолютно все, да? до тех пор, пока не стучат молоточком. Все остальное абсолютно четко, да-да-да. Вот это, это очень радует, что вы веселитесь именно на этих словах, потому что на самом деле смерть, она действительно лучший советчик. Когда ты понимаешь, что это может произойти в любую минуту, кстати, если кому-то интересно, то она всегда находится с левой стороны от нас, на расстоянии вытянутой руки вот здесь. да, И имеет из себя вид, знаете, какой, вот когда. Вы смотрите, особенно вечером в зимой это очень хорошо видно. Вот идет снежок, такой блестящий, да, и вот он переливается. Вот она очень похожа на вот эту вот картинку. И она на самом деле всех любит. Вот просто поверьте, это абсолютно чистая любовь. И никого смерть не наказывает. Это тоже правда. И она будет а, беречь вас и хранить ровно до тех пор, пока вы живете и живете эффективно, то есть вы получаете, делаете то, что вам нравится, вы наслаждаетесь жизнью, и вы получаете радость от каждой минуты. Тогда вы можете жить до 100 лет, до 150, независимо от своего физического состояния, но лучше, конечно, жить в светлом уме и в твердой полете. экстремал. Что? экстремал. Есть, есть такая... а, адреналиновые люди. А, да, живет, да это люди, ну, наркомания, да, возможно, это люди, которые ходят вот, ну, по границе, да. Ведь на самом деле планета Земля, на планете Земля живет огромное количество людей, да, и мы все абсолютно разные. Цветом кожи, да, вероисповеданием, своими какими-то привычками, интересами. И это прекрасно. Представляете, если бы мы все были одинаковые, вот серые массы, да, вот как сейчас вернулись своего представляете, вот, и все одинаковые, и одинаково мыслим, и одинаково кушаем, одинаково ходим, у всех одинаковые фигуры, там, да? вот, например, такой попы, как у меня ни у кого нету, или наоборот, у всех вот такие попы. Ну, это был бы ужасный мир, абсолютно серый, совершенно неинтересный и некрасивый. А в таком мире было бы скучно жить. Экстремалы, потрясающие люди, они заставляют наши сердца замирать. Да? Мы, я, например, восхищаюсь каждый раз, точно так же, как я очень люблю фриков. Вот, кто-то смеется, кто-то начинает издеваться над ними. Но если бы фриков не было, было бы скучно, поверьте. Ну правда. Мы же все очень серьезные, мы же ходим вот так, всегда смотрим, да они нас веселят. Разве это не так? Это правда цена жизни. Я не думаю, что они об этом размышляют. У них просто есть перед ними цель там, прыгнуть, не, не прыгнуть, а спуститься с горы, с какой-нибудь там, да, там, с черной да, страсти. Right. А, вот, вот, погиб, забыла я фамилию, как, Карина, напомню. А, парашютист, экстремал, да? молодой человек, потрясающий совершенно парень, а, сказал, что не может жить без этого. Да? и хочет погибнуть именно вот таким. Если погибнул, если ко мне придет смерть, я хочу умереть именно вот во время экстремального смысла. Он получил толпотательно. Да? Поэтому к чему подхожу? Подхожу опять к энергии. А, призываю вас всех к следующему. Прежде чем подумать что-то, подумайте. Прежде чем а, задуматься о каких-то неприятных вещах, подумайте, надо ли вам это. Потому что как только вы начинаете думать о каком-то негативном явлении, вы входите в поток негатива. Как только вы начинаете думать позитивно, вы что делаете? Вы тут же переходите в поток позитива. Я, не пришли, я ни в коем мере никого не призываю с утра до вечера ходить хохотать, это тоже неправильно. Да? Но отслеживать свои мысли, контролировать то, о чем вы думаете, это надо обязательно. Это надо обязательно. Теперь Вернемся все-таки к страху одиночества. Если долго пребывать в этом состоянии, да, вы начинаете погружаться именно в поток, в котором будут люди, которые точно так же боятся одиночества. То есть подобное, что притягивает да, к подобному. И получается так, что вы можете общаться в вашем окружении, да, будут люди одинокие, люди, которым точно так же страшно остаться без детей без мужей, без жены, молодым людям. И вы будете слышать очень часто именно разговор вот на эту тему. Да? Потому что, как я уже сказала, ваши мысли будут формировать вашу реальность. Ну, например, да? вы, наверное, все знаете вот эти опыты с водой, да? когда ну, ее Масала Мута это профессор альтернативной медицины Рюбадамского университета. Он со своими учениками проводил опыт. Он, к сожалению, уже в 2014 году, если не изменяет память, подъехал мирной. И вот он со своими учениками проводил опыты с водой. В воде говорили слова «ви», да? радости какой-то, и когда замораживали, снежинки были очень красивой, правильной формы. да И когда э, говорили какие-то гадости, снежинки теряли целые сегменты, э, половинка снежинки, какая-то часть снежинки, то есть они были все совершенно неправильные. Да, это правда. И... Это опять о том, что прежде, чем что-то говорить, мы должны думать. На 88% человек состоит из воды. Задумайтесь. Вот вы пьете воду, да? у нас же очень часто мы любим посиделки да, вот на кухне. И нет-нет, мы касаемся темы, а ты знаешь, а вот этот то вот то-то, то-то, да ладно, а вот это-то, -то, вот то-то, то-то. И начинаем не просто обсуждать, да, а осуждать людей. При всем при этом, что мы делаем вот с этой водой, которая у нас в руках? Мы ее разрушаем. А вот вопрос у меня. А, осуждение и обсуждение. В чем разница энергии? То есть говорить можно одно и то же, но ведь энергии разные. Да, энергии разные. Совершенно верно. Здесь зависит посыл. То есть если посыл. ты просто сухие факты говоришь, анализируя ситуацию, допустим, чтобы понять, как тебе действовать это обсуждение, а если ты а, перекладываешь вину, О, допустим, на оценку, Оценку даете человеку? Сразу... Обсуждение – это одно. Обсуждение – это другое. Мы, а, обсуждать человека мы можем а, совершенно положительным ключем. Да? Если он, допустим, а, написал книгу или там выступил как хорошо, наш знакомый. Да? А, вот Катя, а, мы с ней встретились. Слушай, она совершенно потрясающая. Да? У нее очень интересная энергия, да? она очень хорошо все рассказывает, она человек позитивный, с ней очень приятно общаться, и после нее остается а, совершенно прекрасное настроение. Это что было? Это было обсуждение. Ну какое? Это был комплимент. Ну какое? А с другой стороны другой пример. Начало, представляешь? И вот еще куда тебе рассказывает. Я встретила как ну ты знаешь, ну вообще. Ну это да, это я понимаю разницу. А разве обсуждение не может касаться и негативных каких-то проявлений? Обсуждение? Обсуждение. Может. Ну, а, здесь вот в чем дело. Когда мы начинаем обсуждать какие-то негативные проявления человека, мы в первую очередь говорим о себе. Любая, запомните, когда вам кто-то начинает что-то о вас рассказывать. Ты такой-то, такой-то и такой-то, да? Этот человек что делает? Он в первую очередь характеризует себя. Это всегда самопрезентация. Запомните это. Не надо обижаться. Никогда не обижайтесь. Когда к вам кто-то пришел да, и начинает говорить, Наташа, да ты вот такая рассекая. Ушки на макушке сразу же и внимательно слушаю. Потому что в данный момент человек рассказывает о себе. О своих каких-то косяках. Это очень важный момент. Но в силу того, что у нас очень сильное эго, да, мы начинаем все это и через себя. Понятно, понятно. Да? Но это к вам отношения не имеет совершенно. Точно так же, как человека невозможно обидеть. Все люди назначают себя обиженными сами. Владимир, для очень много слышал. Они же обсуждают <с и осуждают, полиция и здесь Полиция и юристы, Полиция и юристы, да. Абвокаты. Полицейские же не приходится постоянно обсуждать. Что именно вы имеете в виду? Я хочу понять. Они работают с людьми. Они же не могут позитивное. Искать в человеке, Почему? Почему? И... Смотрите, в полиции есть очень замечательное качество, я считаю. Они иногда, так как у меня есть такой знакомый полицейский, он раньше был в должности начальника по безопасности нашего округа Восточного, где я живу, сейчас он уже на пенсии и замечательно себя чувствует. А, вот в полиции, я хочу сказать, есть потрясающие качества, они совершенно неосознанно мирят людей. Вот прибегает жена с блавшим под глазом, да, говорит, вот муж меня вот разрисовал, у меня вот здесь тени смываем и так далее. А приводит мужа и начинает с ним проводить беседу. Муж сначала ты такой секой, разве такий, минутку, но по делу же. Да, то мне не нарисовал, значит, по делу. Он начинает объяснять, почему он это сделал. Тогда говорят ей, ну что ж ты такая истекая своего мужика довела до такого состояния, что он на тебя поднял руку. И вот в этот момент им же тоже неохота заводить вот эти вот дела, да? Это же там вот такие горы и так лежат. И тогда потихонечку, потихонечку смотришь, у нее вроде прояснение в голове. Правда, она говорит, дура, я больше не да? И он сидит уже у него из глаз там слезы капают, сморкается, зачем я ее ударил? И они вроде как ходят тихо, мирно и спокойно. Понимаете? Здесь тоже. Вот, вот, То, есть про поток То есть поток это был сначала негативный, переломитный, да, просто или В другую сторону Объясню, пар... я поняла. Объясню. А здесь все зависит от того, какой человек. Ведь на самом деле, работая в полиции, да, можно быть гадом. Я не спорю с этим, да. Но вместе с тем, работая также, можно быть человеком в совершенно другой направленности. Но не могут быть полиция одни сволочи, но не бывает. Да? Точно так же, как врачи не могут быть все с А ну, так... это... Обяз... Везде все намешано. Да? Люди совершенно разные. Ведь помимо того, что мы входим в поток, да? мы еще что-то несем внутри себя. Мы же все разные. Что там все время в полиции один поток. В общем-то негативно. Я не спорю с этим. Конечно, поток там один и тот же. Причем мы говорим о полиции, да? Но, и здесь, наверное, у вас может быть какой-то когнитивный диссонанс. Вы всю полицию не собираете сразу же в одну кучу, в одно место, да? И не представляете так, что идет вот этот вот поток через всю полицию, которая стоит в стройными рядами. Нет. Потоки, они имеют такую... Вы знаете, это как сеть. Вот такая вот сеть с разветвлениями, да? Она может быть абсолютно везде. Для энергии на самом деле расстояние не имеет никакого значения. У меня есть люди, с которыми я работаю, они находятся очень далеко за рубежом. Девочка, например, в Австралии совершенно спокойно ну, ощущает, как она выздоравливает после вот того, как я с ней там поработаю. Да? Не как психолог, а как эндорготерапевт. И действительно и спит лучше, и чувствует себя лучше, потому что для энергии я еще раз подчеркиваю, расстояний никаких нет. Катюш, вернемся к вашему вопросу да? по поводу обсуждения и осуждения. На самом деле здесь вопрос такой. Как человеку сказать? Да, я правильно понимаю? У меня ситуация такова, что я люблю анализировать какие-то моменты, при этом я понимаю, я, есть такая фраза «отделяйте грешника от греха», то есть я понимаю, что человек всегда хороший, и он всегда внутренне стремится сделать другому человеку хорошо, но иногда срабатывают какие-то клапаны, которые не позволяют ему ну, делать правильные поступки, но при этом мне, например, да, вот будучи а, тоже основателем проекта, где работает много людей, мне, например, очень важно видеть эти поступки, анализировать их, перекладывать их на себя, да, потому что я понимаю, что все это меня тоже отражает. Вот. А, и при этом я не чувствую, что я осуждаю кого-то. Да? То есть я понимаю, что этот человек сделал так, потому что он, это лучшее, на что он был в этой ситуации. Но ты же пытаешься понять? Я пытаюсь понять. Это совсем другое. Это вообще к осуждению и к обсуждению не имеет никакого отношения. И потому что я не хотелось бы думать, что анализируя какие-то ситуации, я кого-то осуждаю. Нет, ни в коем случае. Анализируя какую-то ситуацию, мы в первую очередь ее пропускаем через себя. Да? Это анализ, это не осуждение. Это... Даже критика не есть плохо, да? ведь есть же критика, она да, она же разная бывает. Да? Можно заниматься критикой, а можно заниматься критиканством. Это совершенно два разных понятия. Поэтому, когда мы анализируем какое-то событие или какого-то человека, да? это не выходит за рамки анализа. Это всегда через контекст собственного восприятия. Раньше мне было свойственно, не так. когда я была маленькая, где-то лет до 14, я вообще не обижалась, я не знала, что такое обижаться. 14 лет меня научили обижаться, и потом мне пришлось достаточно долго учиться не обижаться опять, потому что обида это абсолютно детская характеристика. Взрослые люди не должны обижаться. То, что взрослые люди умеют анализировать, да? взрослые люди социально адаптированы, маленькие дети обижаются по одной простой причине. У них нет инструмента для общения со взрослыми людьми. Маленькому ребенку гораздо проще излопнуться, да, и все. И когда подходит взрослый человек и спрашивает, малыш, ну что случилось, не может ребенок не может, не хватает социализации, не хватает слов. Дети понимают, что против взрослого человека, тем более, когда взрослый подходит вот так <смех> к детям, да, нет инструментов, у детей не хватает, не хватает лексики, они -то видят -то и понимают больше. Вот взрослые учат детей не бояться ночи, понимаете? А дети учат взрослых не бояться дня. Да? Дети, посмотрите на детей, насколько они непосредственны да? и как они спокойно общаются. Если ребенок хочет в туалет, да? он подается и скажет, хочу писать, хочу как, Это ему не важно, сколько людей вокруг. Да? Дети очень непосредственно. Взрослый человек, прежде чем спросить, где туалет какого-то человека, да, будет стоять очень долго и упорно и выяснить, так кому я могу подойти, кто обо мне что подумает, а, не, а как спросить, а просто пойди и спроси, да, да, у любого. ну, возможно, это просто я сейчас так говорю, потому что мне на самом деле все уже просто про все спросить. это правда, правда, я пренюсь. вот, например, пример, элементарный пример, пожалуйста. Я сейчас не помню, в каком классе я училась, в пятом или в шестом. Вот у меня очень часто спрашивают, не боишься ли ты выступать перед ну, аудиторией. После того, как в пятом или шестом классе, сейчас я не помню точно, в каком это было классе, у нас была очень строгая ученица, и уже я не знаю, за что она меня не взлюбила, но постоянно гнобила. Я была ребенком достаточно таким... Забитым. Потому что до 4 лет я жила у бабушки на, пол, на, пол, на полной больнице, а потом меня забрали родители, которых я практически не знала. И поэтому я была такая вот. Стой здесь. Хорошо. Встань туда. Хорошо. То есть меня гнобили в разные стороны. И я сидела на уроке и вот тянула руку к ней. Я просила у нас обычно как в классе, да, кто хочет в туалет во время урока, поднимает руку и выходит. Я тянула, и я уже вот на нее смотрела. Пожалуйста, прям говорила ей, да, отпустите меня в туалет. Ну, девочка находится в переходном возрасте, да. И она вот так вот на меня смотря, проходила мимо ну меня. Ну что, у меня уже просто все, весь мой организм просто не выдержал. Я, естественно, на уроке описывалась. Да. А, Но ну, что самое интересное, сейчас я... А? Прекрасно. Да, конечно. конечно! Это сейчас я уже... После этого никаких страхов нет. Не поступать там не в туалет, простите, естественно. Это уже все... А сейчас мне смешно, потому что а, сейчас в своем осознании я представляю вот ту ситуацию, да, я, конечно, понимаю, что учительница просто была проведорена и молча ушла. Да? И более того, к чему я, собственно, веду? К тому, что мы боимся очень многих вещей. А сделав которое, мы потом понимаем, Боже, ну, что же я боялась? Это же фигня какая. Надо же было давно делать. Почему же я все это время тянула -то? А теперь позиция энергии. А, можно я загляну в свои тезисы, чтобы не соскочить с темы? Ладно? Очень важный момент. Бедность. Что такое бедность? Ну, у всех же разные понятия бедности, да? Для кого-то у меня бренда нет, я прям бедняшка, ну, да, кому-то бриллиантов не хватает, тоже бедняжка будет, да. А у кого-то вот сегодня мы шли, ехали сюда, да. Бабушка стояла, не которая работает на цыган, да, а прям ну, реально бабушка, я же вижу. А бабушке пришлось помочь. Ну, совершенно понятие бедности. Я хотела сказать свое мнение. Я думаю, что бедность – это когда человек чувствует, что ему а, не достает чего-то. Чего-нибудь, денег, машины. А, а, то есть, ты находишься в, сейчас, в ресурсном состоянии. и, течение, и, течение, и Но, То есть, когда ты чувствуешь, что ты не полноценен. Тебе чего-то недостаточно. Это может быть на очень низком уровне, каком-то материальном уровне, может быть на высоком уровне. Но все равно вы считаете, что бедность – это позиция материальная? Нет. нет. Состояние. Она стоит, она говорит, со как со говоришь, со со состояние, да? Ну да. Но если человек на низком уровне как в организации… Вот за этими словами стоит материальная позиция. Потому что мы, как правило, боимся говорить о материальном. Да? Нам гораздо проще высказаться о моральном и о духовном. На самом деле, в слове «бедность» Я вас уверяю, я не буду лукавить, и вы тоже сами себя не обманываете. При слове «бедность» у каждого какой-то значок. Там рубль, доллар, евро и так далее. Отсутствие возможностей. Отсутствие возможностей. А, это абсолютно четко. Кажется, это Бедность. Это же в слове самого «зашиба», то есть человек, который живет в состоянии после беды. Какой? -то. Бедность а, – это такой поток который питается не просто нашими мыслями, а напитывается нашими действиями в том числе. Вот Мы сейчас не будем обсуждать, кто, для кого какой мыре, да? для кого, что является бедностью. Потому что ну, все живут в домах сейчас, и худо-бедно есть, есть у всех. Да? Но есть такое понятие, как токсичные мысли, да? а есть такое понятие, как позитивный да. уровень мышления. Вот скажите, пожалуйста, что, как вы понимаете токсичность мыслей? Токсичные мысли. Мысли, которые тянут вниз. Отравляют. Мысли, которые тянут вниз, правильно, отравляют жизнь, да. Отравляют жизнь, тянут вниз, да? да. А что такое тянут в жизнь, тянут вниз, отравляют жизнь? Нет, вот я забираю, энергию, да, да, да, когда да. у тебя мысленный шар в голове постоянно, да это там... Супер! Можешь, думаешь, вот, там вот, отлично, молодец, и ты до сих пор одна. 30, 30 лет, понимаешь, да? не любит. 30 лет, послушай, ну, мне тогда 60 уже прогул на кладбище ставит, понимаешь? Смешно говоришь, честное слово, но 30 лет, я прям до сих пор одна. Понимаешь, лучше подождать, лучше подождать. Девочки многие, я знаю девочек, да, которые действительно ждали и дождались, я не говорю, что принцев, но людей, с которыми им действительно хорошо да, и с которыми у них есть общая цель. Ведь на самом деле брак это что? Ой, гуляем. Ну, ладно. Мужчина, поменьше, да? женщина, я не художник, ссори. Мужчина, женщина, вот очень важно, чтобы в семье была вот эта составляющая. То есть нужна общая идея, обязательно. Обязательно в семье нужна общая идея. Если и это будет. будет вот так, я не буду, что там разрисовывать, ладно, и вот так. Это уже не семья, да? это просто партнеры. Это просто партнеры. А с партнерами надо договариваться. Да? А с партнерами надо обсуждать бизнес потому что в семье это уже становится бизнесом, да? кто вносит какую часть. Вот это вот вместе, да, все сообща, а вот здесь вот нет. Вот с тебя там 10 рублей, и с тебя 10 рублей, да? Ребенку надо купить трусы по 2.50, по 2.25, а Это тоже семья. 20 Да, это тоже семья. Почему? Это тоже семья. И для кого-то это… И для кого-то Да? Да. Вот это вполне нормально. Понимаете, самое главное, чтобы это не отнимало энергию. Это самое главное. Потому что так или иначе, когда начинаются финансовые выяснялки, так как деньги имеют очень сильную энергию, все, что касается денег, независимо от того, в каком государстве эти деньги находятся имеет очень сильную энергию. Самая сильная энергия, пожалуй, из всех материальных энергий, это энергия денег. И когда начинается обсуждение финансовых вопросов, во многих семьях наступает у людей опустошение, в буквальном смысле слова. Потому что это вопросы, это энергия, которая реально опустошает. То есть если есть какая-то цель в семье, да, но не хватает, даже если мы скинемся, Потом наступает, наступает опустошение. Владимир? Кредиты это вообще сразу изначально поток такой. Это что... все, да. Кредит это яма. Да? Ведь mm -hmm. на самом деле почему люди берут кредит? Умираю, хочу, умираю, хочу, вот надо. Все кредиты берут, берутся по-разному. Да? Кому-то хочется, там, я знаю, совершенно ну, для меня удивительнейших людей которые берут кредит на новый телефон. Да? Совершенно удивительных людей, я таких знаю, и которых потом ну, я вижу, как они едят в шарафах. Я, да? обмен... а? я, кстати, очень люблю в шарафах. берут кредит, очень элементарно открывают бизнес, чтобы не вкладывать свои деньги другой вопрос. Это другой вопрос. Более того, банки набирают… Людей, которые несут туда деньги, да, а потом их признают банкротами. Это вообще круто. Это вообще круто. Я не спорю с этим. Это можно. Давайте мы, можем сейчас не собраться. Да, бывают разумные кредиты. Я это знаю, я это понимаю. То есть, когда. И глупо брать кредит, когда ты не знаешь четко, то есть ты не можешь спрогнозировать свое планирование. Это безотность не, не прошел некий опыт выстраивания компании, тогда надо научиться сначала генерировать свою ценность. Но когда ты понимаешь систему, как генерируются ценности, для ускорения и масштабирования кредит имеется. Я хочу сказать следующее, что когда человек дешевле, берет. Чем свои когда человек берет кредит. Да, он должен осознавать в первую очередь что ответственность. Да. Да? И всегда надо задавать самому себе вопрос, насколько мне это важно. Вот я без этого могу или не могу. У меня например, только в этом году появился, как, как называется, смартфон. Да? Потому что мне было удобно вот с этим вот, с обычной трубочкой. Да? Вот у Кати одна трубочка вообще совершенно невероятного года какого-то. Вот такая вот, да, а я объясню почему, да? потому что он у меня отнимал время, отнимал бы, да? да. сейчас в силу того, что, ну, все уже стало, приняло такие моменты, это просто необходимо, да, всего работы, я вот ехала сюда и, и в метро, изевала, да, потому что много работы, но сейчас приехав сюда, чувствую себя прекрасно, но ну, он сейчас определите. А, надо обязательно осознавать, а, насколько вам это надо. Если вы понимаете, что это жизненная необходимость, надо брать, да? там, не, счита... там, с не считаясь, не считаясь тем, что в конечном результате за то, что вы взяли кредит, вы заплатите больше. Да? И не печались об этом абсолютно, наоборот, порадуйтесь, что вы купили эту вещь, да, она у вас есть. А, ну, вы получаете то, что вы хотите здесь, сегодня и сейчас. Да? Вы знаете, в чем проблема кредита? Проблема кредита вот в чем. Что человек берет кредит, да, потом начинает рыдать. Зачем я взял? Я плачу деньги за это. Я переплачиваю. Если берешь кредит, наслаждайся. Потому что фигнем с этим потоком. Да? Всегда ä, можно перейти из одного потока в другой. Объясню. Что я имею в виду? У каждого из вас есть совершенно потрясающие воспоминания. Ну не все же воспоминания негативные, правильно? Есть же позитивные воспоминания. Что-то из детства, что-то там из каких-то романтических отношений. Вот если вы чувствуете, что вам в данный момент времени не очень хорошо или некомфортно, или вы даже физически себя плохо чувствуете, пожалуйста, вызовите воспоминания, вот эти приятные.. Тем самым вы войдете в этот позитивный поток, да, и он вас просто наполнит. Что я имею в виду? Мы состоим не только из физического тела, но у нас еще есть энергетическое тело. То, что в религии называется дух, частичка Бога. Да? Это как раз часть той самой бесконечности, которую обладает могуществом и всегда была и никогда не кончится. Поэтому, когда ведутся разговоры о конце света, ну воспринимать это просто с юмором, да, потому что действительно ничто и никогда не кончится. Это всегда было, это всегда будет, и это всегда будет нас наполнять, и это всегда будет тем, что движет нас вперед. Это правда. Это энергия. Не помню, взяла я или нет, у меня просто есть фотография, ты знаешь, да, вот где видно вот эту светимость очень хорошо вы никогда не забывайте что каждый из вас независимо от вашего характера независимо от того как вы живете каким способом у вас во всех есть энергия она абсолютно потрясающая и именно при помощи этой энергии вы можете творить великие дела когда есть тети и дяди, которые приглашают людей поколдовать э, или расколдовать, или что-то наколдовать. А, но это не более чем бизнес, вы понимаете, да? Потому что все, абсолютно все в ваших руках. Вы всегда можете из своей жизни по щелчку пальца выбросить абсолютно все. А, и призвать в свою жизнь точно так же абсолютно все. Если вы чего-то хотите, неважно чего, здоровье, замуж, денег... Вы всегда можете это получить. Самое главное, что войти в правильный поток. Да? Потому что, как я уже сказала, Эйнштейн и Эдисон, когда занимались квантовой физикой, они абсолютно четко объяснили, что наши мысли формируют материю. То есть вы сами можете формировать материю при помощи своей энергии. Другой вопрос. У всех людей с рождения абсолютно разное количество энергии. На самом деле вселенная секс не задумала ради развлечения людей. Это не об этом. А, это было придумано и сделано для чего? Для рождения новых тел. тел. Все и больше ни зачем. А, а то, что люди получают на финале вот эти удовольствия, это исключительно для того, чтобы будущему ребенку, мама и папа, передали вот тот самый квант энергии, который у него будет по жизни. Вот, кстати, вы девушка, как вас зовут? Виолет. Вера? Виолетта. Виолетта. Вы очень хорошо светитесь. И у вас? Да? да. И у вас очень большой, здесь, кстати, очень много людей, у которых очень большое количество энергии. Вот у вас очень большое количество да энергии, и сильный. на самом деле вы являетесь очень сильным человеком, вы лидер, понимаете, да? И э, я хочу сказать, что э, отношения могут не складываться потому, что вы очень сильно проявляете э, свои лидерские качества. Наши да э, мальчики Ничего не я пока не знаю, какого мужчину вы себе визуализируете, да? но постарайтесь в первую очередь сделать а, свою визуализацию. А, не внешность, да, а внутреннее качество очень сильное. Он должен быть как минимум равен вам, усилен. Да? Вот. А учитывая то, какие у нас сейчас мальчики, и даже 30 да, а, ну, то не хочет отрусствовать, поэтому... Это правда. Музыка, восточные мальчики. Это правда. Вы знаете, Владимир, я, я, очень, я сталкиваюсь в своей жизни, встречаюсь да, с большим количеством людей. И для меня... Вот, ну, меня удивить сложно, это правда. Да? Но когда ко мне приходит мама и приводит в буквальном смысле за ручку 205 лба 35-летнего 35-летнего, у которого свой бизнес, успешный, не в России, сажает его на стул и говорит, значит так, Костя, сейчас ты будешь слушать Риту, и она тебя научит. Костя, сложив руки, говорит, хорошо, мама, сначала... Объясню. Я, не могу, я вижу, как люди светятся, но я просто не могу постоянно пребывать в этом состоянии. В нем достаточно сложно контролировать себя. Я пробовала идти по улице и наблюдать, как люди светятся. сносит в сторону, потому что это очень воздействие сильное на физику. Я подумала, что я не смотрела на них тогда вот таким зрением. Мне было очень странно. Ну, я села хорошо, Константин, давайте мы с ставим... вами можно настыр. Можно, не вопрос. А мама сказала, что она... Чтобы сынок не стеснялся, она сказала, я пойду по Она пошла бродить. Хорошо дело было летом. Я... Костя, ну чего? Давай. Ты, наверное, ну мамку-то свою привел сюда. Я правда ее не знала. Ее ко мне прислали по рекомендациям. Я думала, что он просто хочет от мамы отмазаться. Я была в шоке. Он в буквальном смысле вот такой. И тогда, естественно, у меня возник вопрос, Константин, а как, как вообще вы бизнес ведете? Он сказал, я его не веду. А что вы делаете? Я его контролирую. Раз в месяц ко мне приезжает чувак с чемоданом. Да? А все остальное говорит, я просто контролирую. Это потрясающая позиция. Да, ему тяжело удается выстраивать личные отношения. А с такой мамой у кого получится? Все-таки гендерное тут имеет значение, то есть, может не, не обязательно мужчину, у которых много энергии или мало, то есть у женщины там больше, меньше. Рассказываю про энергию. Энергии. Рассказываю про энергию. Мужчины получают энергию только из одного места из еды. Давайте не будем путать физическую энергию, да, которую в нашем теле распространяют почки и тонус. Да? От тонуса почек зависит вот это вот, насколько я бодра, и энергию, которая дает нам возможность видеть что-то поддерживать нашу интуицию, это совершенно разные виды энергии. Так вот, И мужчины женщины. могут получать энергию только женщины во время полового пары. Рассказываю, до 6 недель, внимание, это важно для всех, до 6 недель все плоды девочки. Это не я сказала. Да, я знаю. Это, это давно уже научно доказано, до 6 недель. шесть 6 недель Происходит трансформация, та энергия, которую родители дали вот этому зернышку маленькому, да, она полностью затрачивается на что? На то, чтобы поменять пол. Потому что когда меняется пол, что происходит? Меняется гормональная система, да? меняются органы, скажем так, то есть меняется абсолютно все это сказать да? Потому что не все готовы к этому но все равно объясню а, вот смотрите у нас есть физическое тело да а, наше тело это представьте себе что это это же ткани, ткани да а когда мы что-то сшиваем из тканей что мы делаем последний стежок ниточку вытаскиваем и что мы делаем узелок правильно где у нас узелок у почек. У почек. Точно так же в нашем энергетическом теле, да, которое ну, вот так, допустим, тоже есть такой купочек, который собирает, собирает, да, нашу психику. Наше осознание держит. Это, так называемая, точка сборки именно этого тела. Она находится чуть-чуть выше лопаток, сзади, Практически Вуже на уровне сердца. Что происходит во время смерти? Ну Человек умирает на самом деле от остановки сердца. Да, все понимают. Ни не, не от черепно-мозговой травмы, ни от тоски, ни от чего-нибудь другого. Uh, останавливается сердце перестает приступать кислород в мозг, да? а ткани все начинают потихонечку подходить, и человек умирает. Что происходит на уровне энергии? На уровне энергии вот эта точка она начинает очень сильно ускоряться. И она ускоряется при помощи внешних факторов. Подходит смерть, но не подходит, эта энергия начинает приближаться, и эта точка вырывается. А вы, наверное, знаете, да, здесь нет, врачи есть, врачи есть, кто-то, едицеда связанная, да, а? ну, неважно, у тебя образование, да. А, Наташа, я же не, не обманываю людей, когда говорю, что инфаркт ⁇ это сердце превращенное в фарш. Сердце как такого нет. После инфаркта оно вот, вот такое, да, там просто разрумленная мышца. Все. И тогда просто вырывается все это. Вот когда формируется мальчик, он остается вот без этой энергии, которая остается у девочек. Именно поэтому все девочки – великие волшебницы. Только не все об этом почему-то знают. Без Именно Саша, ты знаешь, что ты потрясающий мат, это абсолютно четко. Я сейчас не шучу и не Человек реально может своими руками лечить других людей. Это правда. Это правда. Он совершенно потрясающий человек, который за несколько лет а, сумел с, а, сформировать вообще из себя совершенно другую личность, качественную другую личность. О чем мы говорим? А, вот начинает формироваться мальчик, и вот эта энергия, она полностью затрачивается на то, чтобы вот эта вот точечка, она приехала в другую область, в область местоположения формирования мужчины. И когда мальчик рождается, я всегда говорю своим девочкам, которые рожают, чтобы первый год своего ребеночка они просто не выпускали в своей энергии. Вот вы же видели, как вот носит патергия вообще ребеночка, И мальчика, и девочка, объясню, почему. Дети после рождения могут жить исключительно, чтобы не говорили врачи, только в иммунитете мамы. У мамы очень сильная энергия, да, потому что женщина, на самом деле, родившая ребенка, это качественно совершенно другое существо. Это не простая женщина, это не просто мать, а это существо, буквально в смысле слова, в хорошем, в хорошем понимании, да, которое видит своего ребенка не просто вот так вот напрямую, да, а у него глаза на затылке, на спине, на заднице, где угодно. И всеми своими частями тела женщина чувствует детей, да? Но вот мальчика надо оберегать особенно, потому что смертность выше среди мальчиков. У них нет энергии вот этой. Девочки более живучие, нежели мальчики. Ну, скорее, И... а можно вопрос, Прости, что тебе Вот как раз у меня диссонанс из-за того, что... А, чтобы сформировался мальчик, ему дают эту энергию, а вы говорите, что ну, вот у мальчиков этой энергии нет. То есть как раз на него же больше энергии затрачивается да, в момент делания... Формирование, да. Я, формирование. я поняла, Саша, я поняла вопрос. Казалось бы, да, то есть на него больше ты уделяешь. Ну, почему же не вы... Я поняла вопрос. А, значит, когда делают мальчика, неважно, делают ребенка, да? мама и папа дают определенное количество энергии. Своей сформировали вот, вот он получается вот зернышко маленькое, да там на самом деле находится огромное количество энергии от мамы и от папы. А вот именно 50 на 50 соотношение? Я не знаю в каких пропорциях, да, вас Саша возможно, возможно, да, потому что мужчина добавляет свою формосу и в том случае, если рожается девочка, вернее, девочка до шести недель все девочки понимаешь да потом возникает что-то я просто я об этом думаю я хочу это узнать я потом буду общаться с девочкой которая сейчас беременная и она сейчас находится на начальном сроке она сама еще толком даже не уверена но я ей уже доказала что она беременная да, вот она должна мне сегодня позвонить вечером и сказать так ли это я хочу у нее отследить как это происходит потому что я сама я не видела, все беременные уже счастливые, все, улетели, да? потом только звонят мне, рассказывают. А я хочу с ней встретиться на протяжении какого-то времени и посмотреть, как идет именно процесс формирования вот этот энергетический. Вот мама с папой дали энергию, да? вот завязался плод, вот до шести недель эта девочка, там есть энергия. Потом начинается процесс, когда... Формируются мужские признаки все. Появляется Y-хромосома да, и начинают формироваться мужские половые органы. Секунду, сейчас я закончу. А и вот эта энергия, которая есть, да, которую дали мама с папой, она наращивается именно на это. Вот просто представьте себе, какая то трансформация. Да? Вот стоит тетя, да, а вот стоит дядя. Нужно затратить громадное количество энергии, это совсем другой человек, с другим набором всего. Да, в первую очередь, гормонов, естественно. А, угу. В чем диссонанс? А теперь уже нет. может быть, теперь как-то... Да, все, нету. Сейчас понятно. Как вы думаете, почему понятно? Объясни что я хочу спросить этих... Ну, я просто представила как картинку, что у тебя есть набор, не знаю, кирпичей, цемента, у тебя был один дом, его нужно перестроить, поэтому тут материал, который остался, ты израсходовал на то, на достройку, на перестройку и так далее, поэтому энергию и поэтому больше и нет, энергии потому что она была потрачена. Ну как бы теперь я это поняла. Понимаешь, а, да? Ну, это... ну, вот я хочу задать вопрос: почему, когда объясняет, вот у меня есть друг, он адвокат, очень успешный, он потрясающий как человек, да, и он задает, когда мне какой-то вопрос, я пытаюсь начинаю объяснять, он говорит, вот почему Всегда понятно объясняешь. Я не могу все объяснить понятно. Я многих вещей не знаю просто банально в этом мире. Да? Но то, что мной осознанно, то есть та энергия, которая меня наполняет, она является осознанной. Да? Этой энергии я делюсь в данный момент с тобой. Да? И поэтому я общаюсь не напрямую с Сашей, а я общаюсь с Сашиным осознанием. Да? И поэтому это сразу становится понятно. Вот так это работает. Если человек имеет только теоретическую подготовку в да, чем-то и пытается что-то объяснить, но, ну вот, например, меня сейчас попроси рассказать что-то из математики, ну в общем-то мы здесь и застрянем сразу же. Я просто сдаюсь просто на коде, потому что я не понимаю, честно, я ее не знаю, у меня по-другому работает мозг. Да? Но вот то, что касается энергии, силу, может быть, в силу того, что я это вижу, да? может быть, в силу того, что все-таки у меня 30 лет да, уже я в этом нахожусь, и я тем более в постоянной практике, ежедневной. А, может быть, поэтому. осознание, а конечно, оно играет очень большую роль вообще, в принципе, в жизни любого человека. Владимир. Энергия, опять, только от отца и матери, или все-таки еще откуда-то Бывает, таких спокойных внешних родителей означает. такой ребенок, и вообще сейчас гидроактивность. В процессе а, делания ребенка кто участвует? Не, ну, то есть, там просто такой требуется, что неизвестно, как это получится. Есть, даже в одной семье в а, поясню, что здесь очень зависит от того, насколько мама с папой близки друг другу, насколько у них эмоциональная близость а, очень высокая. Потому что некоторые дети рождаются с огромным запасом энергии, да, а у кого-то а, а вот такой маленький зависит? запас энергии, да, что этому ребенку, а, Последствия, это сейчас не о физическом здоровье, я говорю, последствия будет очень тяжело, и лучше сексом не заниматься, да? потому что и мужчина, и женщина, во время секса все-таки ее теряют, эту энергию. А и мальчику и девочке можно только писать этим Понимаете? Я сейчас не шучу, не смеюсь, да, это потому что на самом деле очень такой тревожный фактор в наше время, так как у людей появилась очень большая зона вседозволенности, да, Молодые люди перестали э, отслеживать себя, свои мысли и своё здоровье. Ну, что? об этом никто, кроме вас, не говорит, и наоборот, это пропаганда другого. Пропаганда чего? А что пропагандировать? Всегда Ну, да, не так. Ну, известно, даже вот из царских времен известно, что мужчины и женщины живут в разных крыльях. Как бы дворца, и у них происходит соитие для того, чтобы рожать потомство. Иначе у мужчины просто не хватает простить этой энергии, она не переходит, из чакры сексуальной не переходит в творчество, и он не может просто банально, грамотно управлять таким большим ресурсом, как государство. А женщина не может простить дать качественную энергию для зачатия правителя будущего. Мы сейчас вот, Атш, это же вопрос социальный. Ну, понятно, что в социуме не короли у нас сейчас живут, конечно. Это вопрос социальный, да? Если рассматривать этот вопрос вот в этом аспекте, да, смотря кто чего хочет, смотря кто на каком уровне, конечно, хочет он соответственно своему уровню. Конечно. А если этот вопрос рассматривать с позиции энергии, то есть со снов это энергия, все есть энергия в этом мире, светится абсолютно все, светится этот стул, этот стол, чашки, я не знаю, еда вся светится, да, все светится заключено заключена в космологическом мире. Мне интересно, как сохранять энергию, ведь когда она сохраняется, ее имеется возможность, имеется возможность привести ее на более высокий уровень. Да. И, и вот дополнительный как? вопрос: как сохранить и аккумулировать ее вне зависимости от того, с каким количеством энергии ты родился, да, или там был зачат. Мы можем лишь забрать. Да. У нас осталось полчаса, чтобы разъяснить этот вопрос. Давайте, когда а, этот я вопрос я разъясню. Угу. Хорошо. Значит… И а... можно ли увеличить уровень? Вот тоже да. да структура. Структура. Мы рождаемся с определенным количеством энергии. Расширяете ли Вот есть у нас три литра, условно. Да? Все. На что мы тратили? Да. На что мы затрачиваем энергию? На страхи, на свои. Дети плачут, да? Очень много. И дети на самом деле рождаются с потрясающей совершенно, мерцающей энергией. Она где-то вот до тех пор у маленьких детей, да? Потом в процессе взросления… Эта энергия пропадает. Почему? Потому что дети страдают, переживают во время там, игры. Да? Родители их а, ругают. А дети не могут с родителями общаться на равных. Это тоже детей очень обесточивает. А во взрослой жизни мы тоже теряем очень много энергии. Опять на те же самые страхи, на мнение окружающих. Громадное количество энергии сливается. У меня что-то не получилось. Опять громадное количество энергии. Итак, вопрос у меня тогда, как вернуть эту энергию? Иди в одном направлении и не оборачивайся на те города, которые горят. Вернуть. Рассказываю. На самом деле для того, чтобы вернуть эту энергию, существует просто потрясающая практика. Если ничего не делать, ничего не произойдет. Энергию можно вернуть только в одном случае. Если что-то делать. Есть такая практика, она называется перепросмотр или высматривание себя. Кто читал диспензу? Ну, я слышала. Джон. Все, да, два да. человека, да? Кто что, хоть что-то слышал про пастанеду? Уже побольше, да? Значит, вы в курсе. Есть такая практика, которая называется перепросмотр. А, и так как наибольшее количество энергии мы теряем со своими сексуальными партнерами в этой практике в первую очередь, что вы должны сделать, составить список своих партнеров. Повезло, у кого в жизни было пять человек, да. хотя бы для минимума, не повезло, у кого больше детей. А, например, Василий, первый партнер, к примеру. Да? И вот вы вспоминаете, как вы встретились с Василием. Какие вы чувства испытывали к Василию? Или не испытывали чувства к Василию? И что вы там, вас там повлекло к этому Василию? В первую очередь вы должны перепросмотреть именно этих людей. Как вы это будете делать? Каким способом? Это удивительно неважно. Это всего лишь нарцовый ритуала и атрибутика, который к, к возврату энергии не имеет никакого отношения. Важно только одно: вы составляете список и вспоминаете вашего замечательного Васю ровно до тех пор, пока у вас не перестанет проявляться эмоциональный фактор. Потому что если вы думаете, что «Э, Вася это когда было сто лет тому назад у него до него и дела нету, когда вы начнете эту практику, вы поймете, а «Ага, не так-то все просто. Вдруг что-то глыхнет, вдруг что-то пошли эмоции, да? потому что на отношения с Вази вы тоже дали какое-то количество эмоций. Ну, если это были отношения, конечно, а не какая-нибудь случайная связь. Случайная связь, тем более надо смотреть. Естественно, потому что это посторонний человек, чужой, которого вы не знаете. Вы не знаете, кто он, какой он. у вас лишь есть предположение. Но был контакт, да, и энергию вы туда слили. Надо ну, на себя посмотреть, мне кажется, в случае. Еще раз как? Ну, мне кажется, нужно рассмотреть себя внимательнее, если у тебя случилась какая-то связь. Себя рассмотреть внимательнее? Ну да. Надо, э, себе мы поставили задачу. Мы должны вернуть себе всю энергию, которую мы затратили, на Каких-либо событиях. Просто на секс тратится львиная доля энергии. Я уж не говорю об этом. Это потом мы смотрим. Вообще, в принципе, для того, чтобы вернуть энергию, мы должны вспомнить всех людей, с которыми в нашей жизни мы общались. Вот сегодня вечером я приеду домой и буду делать перепросмотр. Я вспомню всех, кто задавал мне вопросы. Да? Я всех поблагодарю обязательно. Я всем дам обратную связь и пошлю в свою любовь энергию любви, да, и обязательно всех а, включу а, замечательно вот этот вот светящийся поток. А, кто-то почувствует, кто-то нет, но я обязательно сделаю перепросмотр. И каждый раз встречаюсь с каким-либо человеком. Я потом это делаю. Да? А, если вы умеете быть эмоционально стабильным, то значит вам честь и хвала. Но все равно его надо делать. Потому что на самом деле смерти. Как ни странно. Вы же все читали, но не все многие читали Костанегу. А, не нужна наша жизнь. Это правда. В смерти нужны наши воспоминания, наши эмоции. Энергия уходит в классе или в Сбирай, Андрюш. Андрюш, ну прямо тебе не ожидала. Ладно. Или правильно. Космос. Если уж так условно говорить, в космос. Тогда зачем мне обязательно возвращаться к Васе, Надо просто вспоминать именно ту энергию, ее можно черкать не только из-за ну, Василья. Ну, как... ну, давай... ну, Вася это. Не только отношения. Андрюш, ну Вася это как объект. Теперь это Вася точно вспоминать. Я... Андрюш, я чего-то не знаю. Я потом расскажу. Ладно! Я только за. Да, вы вот, буквально пять минут назад заметили, что мужчина э, из секса с женщиной черпает энергию. Сейчас речь идет о том, что на сексуальные отношения как бы, да, энергия тратится. В итоге мужчина не черпает энергию из секса, но он ее тратит. Я Мужчина, безусловно, забирает у женщины энергию, да, угу. и эта энергия затрачивается. А можно бы тоже Сейчас, я сейчас, Катюш, сейчас я расскажу. Я понимаю, да, иначе и получается. Иначе получается да. диссонанс, да, иначе я понимаю, да. Вот у мужчины есть энергия физическая. Uh -huh. а, и есть энергия, как бы ее назвать правильно. Сейчас попытаюсь сформулировать. Вот дух, дух это тоже энергетический поток, да? Вот эта сила, это мощь, вот мужская основа. У меня просто нет, я не могу ее показать правильно. Uh -huh. да? Вот она затрачивается. Вот она затрачивается. Мужчина. Но энергию жизненную, которая есть в части Вселенной, неорганическая энергия, я бы сказала, вы можете взять только у женщины. Такой энергией не наполняются люди, которые... Как это как называется? Когда мужчина с мужчиной. Вот. отношения просто не имеет, поэтому я забыла. Не шлюсь. Вот когда однополые отношения, да, там как такового обмена нет. Там просто, ну, я просто не, не, не наблюдала процесс, не могу ничего сказать. Правда, я не наблюдала, я могу лишь сказать то, что является моим носительственным опытом, да, и то, что я сама видела, а то, что я не вижу, я то, что я не вижу, не могу потрогать. А, и, на самом деле я еще вот что заметила, что когда мужчина и женщина имеют очень тесную эмоциональную связь, эта энергия она распространяется вот на Я считаю, что когда действительно есть очень тесная эмоциональная связь, слово затрачивание вообще нельзя употреблять, потому что это обоих наполняет да, и это очень сильно стимулирует для движения вперед. вообще. Так как мы живем в социуме, а путь, о котором ну, говорил, допустим, Кастанедо, он ну, путь не для всех. Да? Это каждый человек выбирает сам себе. Вот если мы хотим просто жить яркой социальной жизнью, то, безусловно, конечно, надо просматривать моменты, где мы затрачивали энергию а, в вот на, наиболее таких эмоциональных случаях. Там, я не знаю, скандалы какие-то, да, у кого-то развод, у кого-то свадьба, это очень мощный эмоциональный фактор. Вот там надо, конечно, возвращать. Когда а, лучше каким символ... образом возвращать из Ну вот ты вспоминаешь это и… Перепросмотришь. Ну, пересп... что я вспоминаю это и что? А, когда мы… Так, начали... до каких пор как вспоминать, что делать? Вспоминаем мы да. до тех пор, пока данное событие, которое вызывало раньше эмоции, да, не перестанет быть просто картинкой. То есть мы вспоминаем какое-то событие, вот идет эмоция. Ты прям чувствуешь, да, что кто-то плачет, да, кого-то это веселит, это тоже эмоция, неважно, что мы делаем, мы плачем без нее. Да, это все равно эмоция. Вот мы вспоминаем какое-то событие ровно до тех пор, пока это событие не перестает нас будоражить изнутри. То есть вот как только нет эмоций, Отлично, страничка придач. Это очень похоже на письмо обиды и потом письмо благодарности. То есть, то есть когда а, есть какая-то... Ну, часто часто бывает такая история, что если мы вот, говорим про партнеров, допустим, да, или про партнеров не обязательно мужчин, может быть, в бизнесе, там, или... родители, да -да -да. да -да -да. вот, а, То есть такая практика в психологии, как письмо обиды. Часто мы нас не пускает дальше именно негативное что-то. Мы просто пишем письмо обиды, там, я не знаю, мама, я обижен, папа, я обижен на тебя за то, что а дальше там не больно то что ну, то есть проживаешь как бы эти эмоции а потом вот очень похоже а потом когда ты понимаешь что тебе больше нечего написать что тебя рук, есть абсолютно точно и дальше благодарите человека абсолютно точно похоже да? абсолютно Спасибо. очень похоже да другое дело что да. почему делать перепросмотр надо mm -hmm. объясняю так как мы энергетические существа да, мы светимся. Вот эта светимость она состоит из очень тонких нитей. То есть, если, когда вы вот смотришь на человека, да, вот он светится, вот Наташа светится, да? но помимо того, что Наташа светится, Наташа еще состоит из, а pardon, немножко сводится сторону, а Наташа еще состоит, ну, и как каждый из нас а. присутствующих, из очень тарюсеньких ниточек. Вот когда мы испытываем какую-то эмоцию, я подчеркиваю, неважно, такую радость, радость или обиду, огорчение, да, вот эти ниточки, не Мы как бы теряем свою целостность. Mm -hmm. да? И вот для того, чтобы подобрать эти нити, существует практика mm -hmm. перепросмотра. Okay. Да. Еще можно вопрос все-таки про мужчину и женщину? Это тоже интересный момент, потому что, насколько я знаю эту историю, если женщина функционирует в женской энергии, то мужчина действительно может из нее, как из источника, пить yeah. силы. Но если женщина в мужской энергии, то... У женщины, в принципе энергетика, насколько я понимаю, подавляющая сильная. Да. Если она ее правильно использует, она наполняет мужчину. Если она ее неправильно использует, она начинает мужчину запихивать искусственным путем, как бы, в женскую энергию. И тут происходит, ну, очень просто понять по как бы близости, да, по моменту близости. Вот кто устал, тот отдал энергию. По идее, вот если про тантру, допустим, говорить, да, про тантру говорится, что если женщина, наоборот, наполнена после а, и, ну, интимной близости, то она, на самом деле, пожирает энергию своего мужчины. То есть, вот, если женщина потом стала так, ну, я ей уборку могу и детей в школу, а мужчина... То это как бы обратный процесс. Мужчина отдает... Мужчина отдает свои жизненные соки. Вот так более понятно, да? Женщина эти соки забирает. Но за то, что женщина забирает эти, эти сорки, да, она дает свою женскую энергию. Когда женская энергия, которая, как ты правильно говоришь, mm -hmm. она очень а, наполнена мужским mm -hmm. янием, да, начинает подавлять самого мужчину, это очень видно по физической форме самого мужчины, мужчина очень а, заметно, потому что а, она что-то а, так называется, мужская энергия. В женщине как таковой мужской энергии нет. Mm -hmm. да? У нас, безусловно, как у существ, уголок, как ни странно, есть наборы мужских и женских гормонов. Все это знают. Да? Просто у женщин больше женских гормонов, да? у мужчин больше мужских. Вот, когда женщина начинает подавлять мужчину на уровне энергии, мужчина начинает жить как женщина. У него появляются бедрышки, сисечки, вот, у него растет животик, копочка крупненькая становится. Это же уже общество транслируется, уже не осталось мужских профессий, там три порядка символических. Владимир, Свои. я с вами согласна. То есть уже не, на войну не ходят, да? То есть нет, Воевать обои... не надо, все можно решить мирным путем. Можно, но не ходят. Раньше это вынуждено было, да? а сейчас же это ну, можно спорить, и мини-изу. Поэтому вот а, здесь мы, все, все не Уже как-то сблаживалось, потоки где-то <laughs> уже перемешаны. А перестроить это Перестроить если... Даже я, в принципе, видела такие ситуации, когда даже тело у мужчины меняется. Конечно, когда он встречается да. правильной женщиной, создает э, контакт. Ну, вообще, в принципе, да. не только физически, да. э, просто эмоциональная подпитка. А, то я видела, Слышно. как uh, мужчины действительно такие грушевидные, скажем так. Да. Они превращаются в, наоборот, вот эту правильную форму, перевернутую в треугольник. А, что, перестроиться? Конечно. Кому перестроиться? Мужчине или женщине? Мне кажется, Шу -шу. это за какая-то Ну и женщине тоже, и мужчине. Ну мне как женщине интересно. Вот как Можно. Я... Можно. Я... Можно. Я... То есть ты хочешь знать, как женщине стать женщиной как изжить из себя вот эту мужскую mm -hmm. составляющую. Да? Ну, как ее оставить? Она же нужна? В том, она нужна, да? конечно, безусловно, <таспроцентрология> она нужна. А, mm -hmm. И при помощи именно вот этой вот составляющей да, женщина может быть очень хорошим движком. Mm -hmm. Потому что вот эта красавица, она как раз у нас mm -hmm. вот красавица. такой вот суперский движок. Mm -hmm. Абсолютно четко. Это правда, это без иронии. Uh -huh. а, обладает огромным запасом энергии, огромным, да, и вот этот вот сильный стержень такой мужской, да, девочки присутствуют, а, и до тех пор, пока она этот стерженечек не смягчит, uh -huh. а, мужчины будут стараться становиться сторониться. Объясню почему, потому что, ну, мало кому а, захочется там круглую попу, да, там, uh -huh. сиси, чтобы выросли. Это же тоже проблема для мужчин, правильно? И, и очень тяжело, когда дома находится женщина, которая там на тебя давит и не дает тебе свободного пространства. Поэтому, опять, что я хочу сказать, что извне поменять ничего нельзя. Все изменения могут быть только изнутри. До тех пор, пока мы это не осознаем, ничего не произойдет, потому что никто не может прийти и что-то и сказать тебе. Значит так, вот с такого-то числа ты живешь по таким правилам. Что ты сделаешь? С, с чего бы это? Это как минимум. У -у -у -у. Точно так же любой человек. Все изменения только внутри нас. У нас осталось буквально 10-12 минут, потому что если есть какие-то еще вопросы, да, быть дальше, пойдем. Да. что это а помните сейчас? По сексу резюмируйте, пожалуйста, сколько раз в неделю можно заниматься, сколько хочешь Не, а, не, не думаю даже об этом. Еще раз повторяю, как только ты найдешь своего любимого человека, да, просто живи и наслаждайся радостью. Да? Потому что а, прекраснее никто еще ничего не придумал. Ты хочешь детей – вперед, будут. Вот на тонком плане, двое, да, и мужчина в январе не знает, какого года. годах. Да. Да. Что такое январь? Январь месяц, с мужчиной. Да, январь, да. да. январь месяц. И... Зачем вы мне сказали, если вы будете об этом думать, создавать избыточный потенциал, и никому не все. Она все знает. А что не знаешь Нет. У меня есть друг Муран Владимиров. У него 2 апреля будет потрясающий совершенно концерт. Где концерт? Не помнишь, Наташа? Кому будет интересно, я в группе WhatsApp выложу, где будет концерт. Он совершенно потрясающий человек. И он исполняет замечательные мантры, которые действительно могут вас перенаправить, перераспределить вашу энергию, наполнить вас. И... Показать, возможно, кому-то показать путь новый. Не пожалеете, это абсолютно точно. Попробуйте сходить. У него бывают школа будет в этом году, вернее, на будущий год. В январе он говорил мне, что он хочет опять сделать классы. Так что, если кому-то будет интересно, задавайте вопросы и обязательно на эти вопросы отвечу. Как его зовут? Как зовут? Владимир Муранов. Да. Это участник, победитель, не помню какой номер битвы экстрасенсов. На сегодняшний день я от всего сердца могу вам сказать, что я считаю Муранова одним из лучших целителей не просто в России, а вообще в мире. Это правда. Он очень ответственно подходит к исцелению людей. И сам концерт на вас произведет впечатление. И если вам удастся попасть к нему в школу или хотя бы на открытый урок, вы получите истинное наслаждение. Поверьте. Вопрос другом другу. Какой? Я прошу эти вопросы. Просто у вас будет еще 10 минут пообщаться, да? чтобы вот вы вечно со всем вопросами Я ]ichtig. потом, Маташа, я обязательно все скажу. <с Después> я даже это, за ребро зацепилась. Просто сейчас, если общие есть какие-то для всех информации, это сокращение. Просто про тему страха, чисто вот, наверное, покупательство. Вот вы когда поняли, да, что у вас есть да. Вы ощущали этот страх, да, что вы испытывали? Я тогда увидела, что я вижу, я первым делом пошла к офтальмологу. И сказала, что у меня после родов, ну после операции, да зрение. Нарушилась, Он сказал, что это все хорошо у вас со зрением. Мне дали справочку, что меня направили в Сигдиспантер. Mm -hmm. mm -hmm. да, сказали, что после крыши поехали, вот, вот, вот. Я очень послушный человек. 91 год. Я прихожу в попал на очень хорошую дядю, который тогда замещал нашего участкового врача. Да? он сказал: "А, сейчас я тебе все расскажу". И он вот тогда мне как раз рассказал, это были первые уроки. Он рассказал мне про сознание, про чакры, про энергию. Я даже у него отучилась, у меня даже их тепло. Но типа, страха не своей... своей... были. не да? было я должна была понять, что да, это. Что за дефект? Да, но еще были очень сильные воспоминания в самой смерти. Так. Вопросы. Пункт шестой. Ну вот вы рассказывали про маму, которая проводила вот да. Мне интересно вот, да, во-первых, ну, то есть, допустим, родители имеют вот, какую-то энергию очень сильную, пытаются доминировать и подавляют образом ребенка. Ну, то есть как вот с этим работать? И второе, допустим, опять же, если ты чувствуешь, что твоему близкому человеку... человеку ну, как бы, тяжело, но какая-то энергия отрицательная. Внутри него как бы, находится ну, какой-то как бы, накопленный сгуст. Ну, вы, ну, вы говорите, что обиды это... Как бы, ну, это детская, детская реакция. реакция но взрослых и часто есть, и этого очень много. Если ты это видишь, можно ли как-то помочь этому человеку? Обида это детская реакция. Однозначно. Мы сейчас взрослые люди и должны научиться договариваться друг с другом. Если возникает mm -hmm. какой-то вопрос к родителям, да, которые подавляют собой ребенка. Ребенку сколько лет? Не, я в старте Хорошо, родители, подавляющие своего ребенка. Неважно, сколько лет ребенка, Если ребенок маленький, ну. Значит, надо разговаривать с родителями, что ну, нельзя так ребенка давить, да? тогда просто ребенок перестанет во взрослой жизни быть самостоятельным, да? он будет жить под давлением родителей. Дети вот, вот так вот ходят, да? на которых давят, мы знаем это. Если это взрослый человек, и родители на него поддавливают, и он начинает обижаться на своих родителей, значит, этому взрослому ребенку надо понять, что родители тоже вышли с опытом от своих родителей. Их так научили вести. Обижаться на родителей – это смешно да, на сегодняшний день. Их надо просто понять именно с этой позиции. Обижаться ни в коем случае нельзя. Надо просто понять да, и научиться вести диалоги с родителями. Я жила после того, как я оставила бизнес, я жила со своими родителями, с мамой и с папой. Совершенно своеобразные люди, мягко говоря. Мягко говоря своеобразные люди, да? Вот Для того, чтобы что-то поменять, я не могла на них воздействие прямое делать. да, Потому что когда начинаешь на человека осуществлять прямое воздействие, что человек будет делать? сопротивляться, вот на то, что сопротивляется уже. Да? А, поэтому мы меняем себя, свое отношение, и окружающий мир, и люди, которые находятся в нашем поле, тоже начинают меняться. Ребята, это очень тяжело. Это правда. Самый тяжелый труд – это труд над собой. Вот работа над собой. Это самое тяжелое. Это, вот, это правда. Я до сих пор, и, наверное, до конца своих дней, я буду учиться, учиться, учиться впитывать. Сегодня я благодарна всем, кто пришел. Да? Я получила несказанный опыт. Спасибо огромное. Если у вас будут какие-то вопросы, вот, пожалуйста, к Насте подойдите. У нее есть как это называется, whatsapp группа там, да, вы сделали группу, называется наша группа «Министерство исполнения желаний». Объясню, объясню, да, чем, наш, чем у нас больше. Вы можете туда обращаться с чем угодно. И я могу вам точно сказать, что ваши желания будут исполняться. Объяснить почему? Потому что у меня нет сомнений. У меня нет сомнений. Вопрос у вас самих. Если вы будете сомневаться, значит это все будет тормозиться. Да? Если вы попросили и отпустили, значит все получится, это первое. Второе, там же мы напишем день, выберем, когда мы сделаем очень интересный магический ритуал исполнения желаний. Я объясню, как это будет происходить, что там надо будет сделать. Обязательно всех приглашаю, так что не думайте о том, что есть какие-то неосуществимые желания. В этом мире, пока вы живы, пока вы здоровы, а я вам всем желаю здоровья, счастья и радости, у вас может получиться абсолютно все Поверьте. Это вам говорит человек, который раньше был скептиком и не верил вообще ни во что. А вот после смерти я убедилась, что правда, возможно, все Абсолютно. А вы сколько лет вы пережили? Сколько лет? Тридцать. Тридцать. Да, 30 лет. Да, обязательно, конечно, практику найдите. 30 лет, я Это по А может еще вопрос один? Да. По поводу как раз сохранения. Последний вопрос. Самый последний. Вот эту практику вы одну назвали, перепросмотры. А еще какие-то есть практики по... И опять же, это же не ответить на вопрос, вот ребенок рождается с определенным количеством энергии, но увеличить это, это количество вы нельзя. Вы можете да. свою энергию только забрать. С какой энергией вы родились. А, а, а, еще очень важный момент. Кто первые дети у своих родителей? Поднимите руки. Первые. Первые. Вот у первых детей огромное количество энергии. Работайте, вы вернете свою энергию. Так, кто второй ребенок? Второй, Андрей. Второй, второй. А вот, кстати, вот второй день молодой человек очень хорошо светится. Так. А если у одного родителя ты первый, а у второго не первый? Я вторая. А, это не имеет значения. Ваша и... Нет, ну э, вот нет. у мамы была семья, у папы была семья. Да? Все. Потом мама ушла от того папы. А, да. Это уже новая семья. Да? Все, вот встретились два человека, и вот у нас родилась прекрасная девочка. Первая, Первая в этой паре. И первым детям дают огромное количество энергии. Да. А, а, а, если мама с папой находятся в очень сильной эмоциональной близости, а, если мама с папой любят друг друга, да, если они друзья, если они единомышленники, то а, кем вы родились по очередности первым, вторым или десятым, удивительно неважно. Это правда, удивительно неважно. Большое спасибо. Я попрошу вас всех не расходиться, спасибо. и все вопросы еще можно будет задать у нас будет время после встречи. Просто многие уже. Чат, Наташа, это очень важно. Да, да. Наташа, мы уже разговаривали, да?